Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем зачитывать следующую часть нашей статьи «Истоки нашего демократического режима». И речь мне пойдет в номере 27, что тренинг Томас, у 3,4 миллиарда долларов США в 2014 году. Брат-близнец Андреаса мафия Маклецерова. 28. Фильман Гюнтер. У него 3,1 миллиарда долларов США в 2013 год. Основатели владели с торговой компанией фильмом А.Г., в которую входит в сеть магазинов по продаже оптики. Около 700 магазинов в 6 странах Европы. 16 тысяч работающих. Свой первый магазин Гюнтер Фильман открыл в 1972 году в Нижней Саксонии. Кстати сказать, до этого работал рядовым сотрудником в оптической фирме. А его отец был директором школы. И стало быть, никаких больших капиталов ему явно оставить не мог. То есть, это еще один вариант с торговцем-миллиардером, начавшим свой бурно развивающий бизнес с полного нуля по руководящему составу этой компании Гюнтера Фильмана, нам не удалось вычислить его клановую принадлежность там все глупо но тут нас выручает его тесная связь с некоторыми видами политиками ФРБ причем политика как таковая Филмана нас совершенно не интересует но зато он обожает сажать Деревья в немецких городах, есть у него такое хобби. Этим своим любимым делом фильмом занимается уже много лет, с 1984 года. А в нулевые годы он даже заявил публично, что будет сажать каждый год столько же деревьев, столько сотрудников в его фирме. А ведь его бизнес все еще растет по страшной силе, соответственно растет и число его работников. Вообще, это в Германии очень престижное занятие – заниматься озеленением городов. Там после войны был учрежден даже день города, который приходится на 25 апреля. И многие немецкие сановники и местные правители в этот день берут лопаты и в окружении журналистов торжественно посыпают землей саженцы деревьев. Вот на этой очереди, Политики подружились с Фильманом, поскольку он закупает на свои пожертвования тысячи таких саженцев ежегодно. Ведь это замечательный ход для привлечения голосов избирателей, озеленять улицы городов на деньги Фильмана. Мы обратили внимание, что в нулевые годы больше всего таким бесплатным пиаром пользовались два местных правителя из партии ФДС, принадлежащих к мафии ЦРУ мэр Гамбурга Оле фон Бойст и премьер-министр шлезвиг Гольштейна Питер Харри Карстенсен. В апреле 2003 года Бюнтер Фильман торжественно посадил в Гамбурге свое полумиллионное дерево вместе с мэром фон Бойстом. Ссылка. А в мае 2009 года все СМИ Германии обошел снимок, на котором канцлер Ангела Меркель, премьер Шлезвиг Гольштейна Карстенс и сам Фильман вместе дружелюбно, дружно работают лопатами, сажая якобы миллионное по счету дерева этого благодетеля миллиардера. Ссылка. Насчет миллиона деревьев, посаженных Фильманов, это явно сильное преувеличение, что нетрудно установить, с помощью простых арифметических подсчетов. Но это уже не так важно. Пусть этот миллиард, немецкий миллиардер даже посадил всего 200 или 300 тысяч саженцев за 30 лет, это тоже внушает уважение. И пусть он этим благородным делом занимается не вполне бескорыстно, поскольку тем самым фильмом одновременно косвенным образом рекламируют свои магазины оптики. Все равно мы, можно сказать, впервые наблюдаем в данном случае, что от пожертвования богачей может быть хоть какая-то вполне несомненная польза для народа. Но для вычислений клановой принадлежности Гюнтера Фимона одних этих посаженных им деревьев явно маловато, поскольку за все годы он участвовал в озеленении общей сложности 300 немецких городов. В том числе и немало деревьев, Фильман посадил и на территории бывшей ГДР, то есть в зоне влияния семейного клана КГБ. И хотя далеко не все эти посадки деревьев одновременно сопровождались демонстративным пиаром для политиков из данной макеозной группировки, но и такие случаи тоже до недавнего времени были, пока царовушки не рассорились с немецким кланом КГБ. Но нашлась тут и более серьезная зацепка. Примерно с 2005 года Гюнтер Фильман очень сильно подружился с премьером Петером Карстенсеном и даже переселился жить к тому в Шлезвик-Бористане. Фильман в 2002 году приобрел себе там у земельного правительства крайне дешево всего за, за 3,6 миллиона евро огромный средневековый замок Пленершлосс самый большой в этой провинции и в октябре 2006 года открыл там свою академию для подготовки специалистов оптической промышленности. Естественно, что премьер Карстенсен тоже присутствовал тогда на церемонии открытия этой академии Фильмана и произнес там похвальную речь его адрес. Ссылка. Мало того, Карстенсен перед этим также оказал большое содействие Фильману в ремонте этого старого замка за счет земельного правительства и помог привести его в дожеский вид. Всего ремонт сильно запущенного замка обошелся тогда 35 миллионов евро, и из них 13 миллионов уплатило правительство Харстенсену. Ссылка в Википедии. Вся эта история с замком вызвала сильное недовольство со стороны некоторых местных журналистов. И по этому поводу в сети были даже обвинения премьера Харстенсена в коррупции. Сообщение за 28 апреля 2012 года. Ссылка. Зато Гюнтер фильмом с тех пор прочно вошел в число самых близких друзей премьера Петера. Карл Слинсен. Сообщение за 31.12.2009 года. Ссылка. На наш взгляд, эта история с ремонтом замка, принадлежащего Гюнтера Фильману, при финансовой поддержке земельного правительства, окончательно проясняет вопросы его клановой принадлежности. Такие подарки, в частности, в размере 12 миллионов евро, чужакам никто и никогда не станет делать даже за счет налогоплательщика. вам не деревья вместе сажать перед журналистами, а стало быть, Фильман наверняка принадлежит к одной мафиозной группировке с Петером Карстенсоном, то есть к мафии ЦРУ. И, кстати сказать, в биографии миллиардера Фильмана можно найти один факт, который указывает на обстоятельства, при которых у него могла возникнуть дружба с американскими службами, Прежде чем заняться собственным торговым бизнесом, он какое-то время работал в США в компании Bauch Lombo, производящей контактные линзы. Ссылка. Для иллюстрации мы приведем еще такое сообщение за 18 октября 2011 года. Совсем недавно салон «Фильман» открылся и в Калининграде. Надо отметить, что это первый салон «Фильман» в России. Ссылка. Мы напомним, что Калининградская область уже давно находится под контролем московского клана чекистской мафии. И по этой причине областные власти уже с 2010 года, можно сказать, открыто плюют на представителей семейного клана КГБ, приезжающих к ним из России. Но, как мы видим, к немецким царушникам местные власти теперь относятся более дружественно. Нам осталось только добавить, что недавнее обострение межклановой борьбы с Германией не обошло стороной Гюнтера Фильмана. По сообщению за 28 февраля 2011 года прокуратура шлинзвитт гольштейна обвинила его компанию в том, что она незаконно вывозит из ЮАР дешевые лекарства против СПИДа и затем продает их в Германии через фирму МПА Фарма принадлежащую фильмам. Ссылка Мы выяснили, мы поясним на всякий случай, что ЮАР самая зараженная СПИДом страна мира. Там уже чуть ли не четверть населения подцепила эту неизлечимую болезнь. Но кое-кто даже на этом бедствии неплохо зарабатывал. 29. Хаппель Отто 3 миллиарда долларов США в 2013 год. В 1975 году Отто Хаппель возглавил промышленную компанию по производству фильтров для очистки воздуха, которая досталась ему по наследству от отца. Под его руководством эта небольшая компания, позднее получившая название Gea Group, резко увеличилась в размерах, и у нее теперь появились фиалы, 60 странах мира. Так что когда Хапель в 1999 году продал контрольный пакет акций своей, немецкой комп... своей компании немецкой комп... корпорации Металл гесель шафт он выручил за эти акции полтора миллиарда евро. Клановая принадлежность от То Хаппеля определяется тем фактом, что он с 1993 под 2013 год входил в наблюдательный совет Коммерц банка. Кроме того, он одно время также входил в наблюдательный совет Чекистского Дреснер банка. Это наверняка означает, что Хапель относится к семейному клану Кгб. Кстати сказать, создана им почти с нуля компания в 8. И после продажи тоже явно принадлежит к этой мафиозной группировки. А ведь Хапель входил в наблюдательный совет своей компании до 2006 года, поскольку до этого времени он сохранял за собой крупный пакет из 20 акций компании. Больше нам об этом деятеле сообщить здесь нечего. Сейчас Отто Хапель проживает в Швейцарии и со своими и своими капиталами управляет с помощью принадлежащий ему швейцарской компании Плюссерве. Еще в сети имеется информация, что у него шестеро и что он купил себе один из шесть сейшельских островов. А вот куда он вложил свои три миллиарда, об этом точно никто не знает. Хотя вроде бы он перевел все свои капиталы в недвижимость, И никакой благотворительностью он, похоже, себя не заморачивает. 30. Шпрингер Фрида – 3 миллиарда долларов. США 2013 год. Вдова Ахеля Шпрингера, основатели и совладельца, совладельца концерна Аксель Шпрингер А.D., которому в, в настоящее время принадлежат 230 газет и журналов, а также телеканалы и радиостанции. Медиамагнат Аксель Шпрингер умер в 1985 году, оставив большую часть в его состоянии своей пятой и последней жене Фриди Шпрингер. Начнем с самого Акселя Шпрингера, создателя этого бизнеса. Шпрингер был освобожден от военной службы по каким-то медицинским основаниям, поэтому к своей Поэтому во время Второй мировой войны он работал журналистом. Естественно, что в то время он писал свои статьи в духе нацистской пропаганды. Да иначе тогда было просто нельзя делать, если не хотелось попасть, попасть в концлагерь. лагерь Тем не менее, в 1946 году британские оккупационные власти разрешили Акселю Шпрингеру сдавать в Гамбурге собственную газету и открыть радиостанцию. Из того времени его компания Аксель Шпрингер начала неудержимо разрастаться. В политическом плане Шпрингер был яр, ярым антикоммунистом. Он всегда принад, придерживался правых и против проамериканских взглядов. Так что, скорее всего, он до конца своей жизни примыкал к мафии ЦРУ. Это доказывает даже также, связи Шпрингера в мире бизнеса. Дело в том, что, хотя он начинал как единоличный собственник своего медиаконцерна, но в 80-е годы он продал значительные пакеты акций двум видеомагнатам из мафии ЦРУ Лео Кирху и Хуберду, Хуберту Бурде. Бурде. Так что в конце жизни Шпрингеру принадлежали только 26% акций компании Аксель Шпрингер Аглера. И его вдове Фриди Фри, Фри, Шпрингер с большим трудом и только в 2000, в две, к 2002 году удалось собрать в своих руках примерно 57% акций и тем самым перехватить контроль над компанией Аксель Шпрингер. Хотя у царвушников и по сей день имеются очень точные позиции в руководстве компании, поскольку им явно принадлежит там блокирующий пакет акций. Теперь перейдем к вдове Шпрингера Фрида, дочь садовника. Она выросла на одном маленьком острове в Северном море. И в доме у акция Шпрингера впервые появилась в августе 1965 года как нянька и его трехлетнего сына Раймонда, рожденного Хельгой, четвертой по счету жены Шпрингера. Фриде тогда было только 23 года, и Аксель Шпрингер был на 30 лет старше ее. Вскоре Фрида стала любовницей Шпрингера. Вряд ли это понравилось его жене Хельге, поскольку весной 1966-го она вдруг ушла из дома и больше к Шпрингеру не вернулась, что ее бывшего мужа только обрадовало. Но почему-то Аксель Шпрингер не поспешил тогда вступить в, брак, вступить в новый брак с Фридой. Он долгое время прожил с нею, не расписываясь. Их свадьба состоялась только в 1978 году. Ссылка. Мы так подробно пересказываем этот очередной сюжет для дамского сериала, поскольку, на наш взгляд, Вполне возможно, что тайными постановщиками для этой семейной мелодрамы были чекисты из внешней разведки Штази. В таком случае наши чекисты даже превзошли сами себя, поскольку теперь они не просто подобрали бы как безходное миллиардное состояние, но вырвали крупную медиакорпорацию Западной Германии. Из рук мафии спецслужб США, и в данном случае дело даже совсем не в деньгах, ведь пресса и телевидение это очень мощный инструменты для захвата и удержания власти над страной. Есть такая информация для размышлений. Через два года после свадьбы Фриды и Акселя Шпрингера в январе 1980 года в Гамбурге застрелился старший сын. Видеомагната Шпрингера, Аксель Шпрингер-младший. Ночью он вышел погулять, а утром его обнаружили мертвым. На скамейке в парке недалеко от дома. Никакой предсмертной записки он не оставил, так что о причинах его самоубийства точно никто ничего не знал. Если он был в состоянии депрессии, поскольку недавно родился с женой, и у него были проблемы со здоровьем. Сука. На наш взгляд, все это не слишком-то убедительно. Но все-таки э, официальную версию о самоубийстве Акселя Шпрингера младшего вроде бы никто из журналистов под сомнение не ставил. Хотя его папаша в свое время раздовал с четырьмя женами и нисколько не горевал по этому поводу. Мы можем предположить свою гипотезу. Скорее всего... Причиной гибели 28-летнего сына, ребенка Маха Шпрингера, стало то обстоятельство, что за несколько лет до его смерти у него сильно улучшились отношения с отцом, которые раньше до этого были очень неважными. Ведь прежние, прежде они долгое время вообще не встречались. Шпрингер младший был тогда виден фотожурналистом, причем работал он под псевдонимом поскольку не хотел, чтобы кто-нибудь знал, кто его отец. Но потом они поверились, и Шпрингер вернул себе отцу в и начал активно участвовать в управлении бизнесом Анселя Шпрингера-старшего. Естественно, что его все тогда стали воспринимать как законного наследника своего отца, что вполне могло не понравиться какой-нибудь тайной могущественной силе, у которой были свои виды на корпорацию акций Шпрингер. Стоит также обратить внимание на дату смерти старшего сына Шпрингера 3 января 1980 года. Интересное совпадение. Ведь ровно неделю назад, 27 декабря 1979 года, началась советская оккупация Афганистана. А ведь эта война стала важным переломным моментом в истории, в истории нашей чекистской мафии и привела ее к первому расколу, а также она вызвала сильное обострение всей международной обстановки. К этому можно еще добавить, что в 70-е годы у видео магната Шпрингера были очень неважные отношения со всеми левацкими организациями ФРД, а особенно для террористической организации. Роты армия фракциям -Э -А, то есть фактически с руководством внешней разведки штази. И Аксель Шпрингер в те серьезно опасался за свою жизнь, а его старший сын постоянно носил с собой пистолет, из которого он потом якобы застрелился.